Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня я расскажу вам, как произвести замену в замке Chiza Revolution Pro. Это замок с блокировкой, тут от внимание цилиндра. Поэтому очень важно, чтобы ригеля находились в замке. Это самое важное условие при такой замене. Все остальное делается очень просто. Торцевой винт выкручивается Примерно, чтобы он выступал на 15-мм замка. Плюс-минус. Затем делайте вот так. С внутренней стороны вставляете ключ. Если у вас снутри ключ, если барашек, то это делайте барашком. Поворачиваете на 30 градусов ключ, немножко. Вынимаете цилиндр. Затем берете постоянный цилиндр. Опять-таки выравниваете, чтобы кулачок выровнялся. Вот Мы и поворачивали ключ на 30 градусов, чтобы выровнять положение кулачка. И ставите в э, замок. Иногда, допустим, при вынимании цилиндра может немножко сбиться механизм замка. Поэтому в данном случае ничего не произошло. То есть его можно поправить отверткой изнутри. Это видно, что он там немножко э, шестерня немножко смещается. Ставите цилиндр. Убердайте, что на своем месте и закручивайте винт. Винт должен идти без усилия. Все. Замена произведена. Все очень просто.